И тоже, знаете, вообще случились, а, вообще не приступ поняли. приступ какой? Эпилептический. Эпилептический есть, да? Да. А до меня эти эпилептические приступы были? Обследования uh -huh. Обследование мозга не делали? Uh -huh. Потому что обычно, взрослые где-то месяц-три идут, и у чуть побыстрее. Потому что вот э, водичка то, что скапливалась у вас, да? то есть uh -huh. ну, вот сейчас. Тоже. вместе через два По большому счету обследование повторно пройти. Просто посмотрите, какая динамика. У вас Руки. два был положение спид и плачет. Да, да, да, да. да, да. Ползит, сама пытается. Да, вот стала подниматься. Да, да, да. Вот после вас она стала по полза. Да, да, да. Забыла. Мы прям от вас вышли, у нас зрение вообще поменялось. Ой, взгляд верный Она стала смотреть вообще по-другому. Вот она как будто смотрела, как будто пустоту, вот как будто в своем мире она ну была, да. а сейчас он какой-то взгляд уже сосредоточен. Моя дорогая. Сейчас у меня второй раз. Вот в тот момент, что с ребенком изменилось? Он начал по-другому смотреть. Uh -huh. Вот спину начала придерживать. Нету такой вот плаксивости, что прям дотронешься, она вот все плачет, плачет, плачет. Uh -huh. Руку мы не могли поднимать. Вот так вот мы доходили до этого положения, все. А сейчас я с ней занимаюсь, у нас рука как бы, ну, полностью поднимается она. Uh -huh. На игрушки стала смотреть. Вы, видимо, никогда не видели, чтобы она с вами общалась. Да, да, да. Она потому что, потому что она даже здесь была, и она замолкла uh -huh. и она начинает показывать на лампу я вашему маму говорю я говорю посмотрите она с вами рассказывает она говорит кто разговаривал такого не было ну сейчас получается чуть меньше плачет я правильно понимаю да чуть меньше плачет начали ее присяживать она как бы у нас в кресле автомобиля стала сидеть как mm -hmm. бы, ну, вот когда в подушке ее сажаем, она как бы. То сидит. Есть, все эти три месяца у нас как-то сохраняется. Да, но знаете, у нас случилось, как бы все, вот сестра приехала с Балакова, она в балакове у нас учится. Она, вот, понимаете, она до такого степени вот раз... обрадовалась, начала играть, начала ее обнимать, целовать. Вот это все как проявилось. Тут уже время подходить, я её начала спать, покачать. Начала спать покачать, все нормально, все, она уснула спокойно. Она уснула в три. Четыре часа вот заплакала вот прям вот истерическим вот таким вот плачем все на руки взяла как бы думаю ну что пристелся может что-то тревожит нет гляжу у нее начался приступ вот приступ мы уколом остановили только по эпилепсии вообще профессор Прискунов о... просто следовал этой теме и вот мы ну вы знаете мы с работаем Эпилепсию дает именно инфекционный момент. Я вам дам сосновку. Это вытяжка из малы сосны. Это укрепляет сосуды. Вот как раз синички не меньше стали у нее. Ну, нет такого вот, чтобы красота была, вот прям вот. Потому что Потому в тот что раз прямо, она от, от напряжения у нее, у -у -у. вот эта вкусная слопая сосуда. То есть, скорее всего, и лопаются сосуды. И, и сами сосудики слабики. И получается, перенапряжение очень сильно идет. Это вытяжка из плодов сафоры японской, это опять же для сосудов. Mm -hmm. вот, потому что так как эпилептически здесь немножко меняется, э, нужно будет отдельно работать уже впоследствии. Это, это, это фитоцентр то, что у нас работает это отдельно будет по вам составлять комплекс. ну угу. вообще на какое мнение мы сошлись, у нас лазеровка моя. вот начнется принимать, потому что сосуды начнут реагировать по-другому, потому что это тоже эмоциональный сплеск тоже был, да у то есть а -а -а. это эмоциональный сплеск, он тоже дает конечно удар по сосудам, а сосуды у меня не а -а -а. от рождения, поэтому Посмотрим сейчас, как это будет реагировать. Вот через неделю где-то они начинают действовать. Прям домой приехали, сразу начала ползать. Нет, вот, наверное, через две недели. Ну, вот через две недели полторы... адаптация да, идет на да, да, да. организм. Ну, наверное, да, вот через две недели. Она вот через полторы недели у меня как бы начала просаживаться. А через две недели вот уже начала она прям ползать. Сейчас как-то у нее руки так вот как то а как-то что-то как как начинает снять А тут его более секунду держат, игрушки. Угу. врачей, нет? Да, ну, не знаю. Ну, не особо понимаю. Угу. есть немножко скалерезька у нас я Пипись-ка Что-то мы поместим тебя. Вот так. <плес> угу. связать, у нас Скрыть красный большой. У тебя всего два позвоночка. Все, неплохо. Давай покажем. Давай, дорогу. Давай, мой дорогой. давай. мы твои ручки проверим. Иди ко мне сюда. Вот, да-да, у нас право так работает Смотри, Мы... щу, щу, щу, щу, мадрак. щу, мадрака. Попробуй. Такое чувство, что я сейчас кислород вот поступил. Да, да. Как будто все, она еще все. не поймет, что с ней. Все, молодец, молодец. Давай, как у меня не пожалеете. Так по-моему, вашей бане, по-моему, да, что делать? Да, да, Ничего не потому что проблема такая, я объясню, с такими детками, в основном мамы все выглядит хуже, чем их делают дети. Ты, ты, блин. Все, расслабился, давай, да. Самой все перенапряжено, все, очень расслаблены. Этот не сильно смещение, чуть-чуть прямо. Он как себя чувствует. Отдала, отдала Ой, голову. Ой, вообще классно. Отдала голову. Все, отдала. А то самое все. Ну-ка, расслабляться вообще не умеем, да? Но Маша. Ну-ка, давай, вдох. Выдох. У вас глава 3,5 килограмм. Должен весь чувствовать, должен весь. Давай, вдох. Выдох. А, давай, давай. Умничка. Все, все, все, все, все. все. Хрустнул только шею, грудной отдел пояснич. Умничка. Ой! Ой! Вот просто страшно. Не пугайся. Ой! Ой! Все, все, все, все, все, все. Тут все хорошо. Вот у ребенка меньше хустял даже. Все, умница. Просто страшно. Вс, сейчас вот здесь вот мышцы у нас расслабится. А то она таскалась уже. Никогда себе. Руки, замочек, за голову. Долго глубокий. Вдох. А -а -а. вниз. вниз. Полка вверх. Полка, полка, полка. Все, умничка. Сейчас Немножко полегче будет. Да. 4, 5. Ну, все, сейчас. Все расслабилось немножко, тут вот ребенок чуть-чуть, а вот это напряженная у нее, да, у нее вот это да. Ой, как это? Все, молодец. Расслабляться, не привыкла. Спуд, давай, давай все, все, молодец. Вот она леденька, какая воздушная должна быть. Ну-ка, отдали, отдали сами. Вот и все. Вот. вот. Руки за голову замочек. Молодец. Все, и все, и размякла сразу же. Все, умничка. Руки. Подмышка вот сюда. Раз, пальцы торчащие. Ага, сюда. Держи, держи, держи. Так, кричат за лофт. Удох. Вдох. Вдох. Все, умничка. Все, умничка. Все, Все, молодец. Прокачано. Официально прокачано. Все, молодец. Все, все, все. Немножко сейчас головокружение, еще будет. Опа! Не, конечно, радость, ощущение вообще другое. Сейчас еще, на самом деле, вы все, да, сегодня, сегодня будете расслаблены, легкая, еще. легкая будет расслабленность, а завтра уже вы поймете, что на самом деле произошло. Все, спасибо. Давайте родственницу вашу